Всем привет! Добро пожаловать на ежегодную открытую краевую научно-практическую конференцию «Дороги, которые мы выбираем». С вами Черепанов Руслан и Кристианинова Полина. этой конференции встречается слово «ежегодное». И вот уже на протяжении трех лет средняя общеобразовательная школа номер 21 принимает школьников со всего Пермского края. И не просто школьников, людей, которые точно определились с выбором своей будущей профессии и готовы не только заявить об этом, но и аргументировать свой выбор. Всего на конференцию приехало более 50 участников из большинства муниципальных образований Пермского края. Давайте же, наконец, познакомимся! Я рассказывала про шаг в будущую профессию, а точнее про профориентацию двух профессий повара и страхового агента. Меня зовут дирижент Максим, я из секции естественных наук. На конференции я жду, ну на самом деле, много интересных работ и докладов. Ну, в первую в первую очередь мне интересны сами результаты проведенных исследований и направления, которые выбрали остальные участники. Н нужно отметить, что Атмосфера даже бр... доброжелательности остается и сохраняется. Это не поменялось. Не поменялась э, творческая, какая-то вот эта креативная э, атмосфера. Все участники готовы, все тезисы повторены. И мы готовы начинать третью ежегодную открытую краевую научно-практическую конференцию «Дороги, которые мы выбираем» считать открытой. узнать у представителей жюри, в чем особенность и уникальность секции, где они судят. Действительно, те профессии, которые в настоящее время достаточно актуальны для нашего пермского края, в основном это профессия, связанная с педагогикой и социологией. У нас на секции были представлены достаточно большое количество работ различных сферы предпринимательства. У нас была, естественно, научная секция. Кроме, собственно, естественных, естественных наук были также э, представлены некоторые работы, связанные и со здравоохранением, и безопасностью жизнедеятельности. Перспектива э, улучшения работы здравоохранения, она ляжет на плечи молодых специалистов-врачей. Ф... Ну вот и все. Работа секции завершена. Участники могут выдохнуть, ведь они сделали все, что могли. Теперь остается ждать только решения жюри. А чтобы ожидание не было таким утомительным, участников ждет кофе-брейк и увлекательный спектакль от театра «Зазеркалье» школы номер 21. Пока зрители наслаждаются спектаклем, а Руслан блистает на сцене, я решила узнать у тех, кто находится по другую сторону баррикад, у организаторов, о том, как работает сложенный и единый механизм МПК изнутри. Подготовка была мощная, готовились более месяца, рассылались приглашения, получали письма ответные. Очень много материалов было перечитано, было просмотрено очень много работ, и пришлось выбирать из тех, что есть, вот тех, кто сегодня сюда пришел. И мне кажется, что работы ребят были достаточно интересные, и год от года они становятся все интереснее и интереснее, глубже, более содержательные. Ну и самое главное, это чувствуется, что ребята так или иначе двигают науку. И просто хочется большое сказать спасибо тем педагогам, которые готовили этих ребят, и которые приехали вместе с ними. А в школе вы сами могли пройти и посмотреть по школе, насколько была подготовлена школа к проведению такой крупной конференции. Третья краевая научно-практическая конференция удалась. Это можно с уверенностью сказать. Я надеюсь, что на следующий год все участники обязательно приедут в нашу 21-ю школу и порадуют нас своими новыми работами, новыми открытиями в этой области. Надеюсь, что все участники выберут правильную дорогу в жизни и принесут огромную пользу Пермскому краю. Конференция закончилась, результаты готовы. В этот весенний день мы хотим пожелать вам оптимизма. Вы уже выбрали свои дороги, и вы должны шагать по ней всю свою жизнь. А самое главное, что это дороги, которые мы выбираем.